Привет, интернет! Мои вам поздравления с наступившим 2023 годом. В час ходу продолжает жить уже третий год и несмотря на не очень благоприятный 2022, в котором я осилил всего 5 роликов. Вроде бы еще не был с часом ходу в Гусь Хрустальном и теперь исправляю это. Хотя в 2022 году у меня была довольно длительная прогулка в связи с ковидными ограничениями, но теперь все в прошлом. А приехал я в Хрустальный город за самой главной его достопримечательностью. Гусь Хрустальный – это районный центр Владимирской области, в 70 километрах южнее Владимира. Гусская волость упоминается в документах 17 века. В 1756 году купцы Мальцовы в урочище Шиворова или Шиворова на реке Гусь начали строительство стекольной мануфактуры, давшей начало известному бренду «Гусевской хрустальный завод» и название городу «Гусь хрустальный». Строительство было вызвано необходимостью вывода предприятий из Подмосковья, где правительство запретило стекольные заводы из-за вырубки лесов. В Гусь, в частности, привезли мастеровых из под Можайска. В 1759 году Аким Мальцов запустил второй завод, Никулинский, состоявший из двух цехов. После смерти Акима во владение вступила его вдова Мария Васильевна. За 20 лет управления Мария Мальцова основала еще 4 стекольных завода и один цементный. При Иване Мальцове, который в 1831 году вернулся из-за границы, Гусевской завод был переведен на выпуск дорогой хрустальной посуды. Теперь завод по праву мог называться «Хрустальным». Сюда были переведены из других заводов лучшие стекольные мастера. Музей Хрусталя, который входит в состав Владимира Суздальского музея-заповедника, находится в Георгиевском соборе. Этот собор построен в 1892-1903 годах на средства Юрия Степановича Нечаева-Мальцова по проекту архитектора Леонтия Бенуа. советский период купол, колокольня и верхняя часть собора снесены, а с 1983 года в здании храма размещен музей хрусталя. Его-то мы и посмотрим. делали ходовые изделия из простого и цветного стекла с цветочной росписью и золочением. Изделия из хрусталя славились своей алмазной или бриллиантовой гранью и украшались гравировкой. Выпускались вазы из двух- или трехслойного хрусталя с травлением. На второй всероссийской выставке мануфактурных изделий, проходившей в 1831 году в Москве, Гусевский хрусталь был отмечен малой золотой медалью. А через два года мальцовские изделия вышли на мировой рынок. В 1835 году Иван Мальцов, будучи за границей, в свите Николая I, изучал работу чешских фабрик, выпускавших богемское стекло. Закупил образцы производства, приобрел рецепты изготовления и вскоре Гусевский завод освоил технологию изготовления богемских изделий. В 1880 году Иван Мальцов умер. После его смерти завод перешел к одному из племянников Юрию Степановичу Нечаеву Мальцову. В этот период Гузький Хрустальный Завод производил около четверти всех стеклянных изделий Владимирской губернии. В 1884 году на нем работало 744 человека. В 1918 году предприятие было национализировано. В 1981 году Гусь Хрустальный награжден Орденом Знак Почета за успехи в развитии отечественной стекольной промышленности и вклад в развитие народного хозяйства. Гусевский Хрустальный завод является крупнейшим отечественным предприятием по производству художественного стекла и хрусталя. В 1996 году город Гусь-Хрустальный был удостоен международного приза «Золотой Меркурий» за сохранение историко-архитектурного облика города. В 1904 году храм освящен в честь святого Георгия Победоносца и украшен по проекту художника Виктора Васнецова. «Страшный суд» и мозаика о тебе радуется благодатная», выполненная петербургским мастером-мозаичистом Владимиром Фроловым, частично сохранилась до нашего времени. история стекла насчитывает свыше шести тысячелетий. В России стекольные заводы появились в 17 веке. Они были казенными и обеспечивали потребности царского двора и знати. В домашнем быту в это время стеклянная посуда почти не употреблялась из-за ее редкости. Наряду с казенными, измайловским и петербургским заводами возникают частные предприятия, изготавливавшие бытовую посуду. Среди них был известен завод Василия Мальцова в Можайском уезде. Старинный дедушкин самовар – это еще одна выставка в музее Хрусталя, которую нам удалось посмотреть. Посудный царь, свадебный генерал, так уважительно называл народ самовары. В старину без самовара дом не дом. Придет ли неожиданно родной или дорожный человек на проводах или после бани, с холоду, на праздниках – с радости или с расстройства, к пирогам, просто чтобы воду нагреть. Обязательно самовар раздували. Чаепитие у самовара приобрело в России характер национального обычая. Вот почему так много изобретательности и таланта вложили мастера в самовары. Разнообразные фасоны самоваров. Вазы, банки, рюмки, репки, дули. Сказочная фантазия в их декоративном оформлении. Многие самовары – настоящие произведения прикладного искусства. На выставке представлено 300 экспонатов конца XIX – начала XX веков из собрания Владимира Суздальского музея-заповедника. Это 60 самоваров разнообразных фасонов. Предметы чайного стола, чашки с блюдцами, чайные стаканы, сухарницы, вазы для варенья, молочники, конфетницы, банки и коробки для хранения чая, произведения живописи, воспроизведенные изображения рекламы чая и прескуранта самоварной фабрики Баташова в Туле. Материалы для изготовления самоваров использовали разные. В ранний период это была медь, с 1880-х годов латунь и никелированная латунь, а еще накладное серебро из сплавы серебра и меди. В начале 20 века начали появляться самовары, работающие на других видах топлива, например, спиртовой самовар фирмы Norblin Co. Внутри находилась не труба жаровня, а две полые трубки, одна из которых выводилась наружу для соединения с резервуаром для спирта. Такой самовар можно было ставить даже в комнатах, потому что сгорание спирта не давало ни дыма, ни запаха, но использование спиртовых самоваров было редким, слишком дорогое получалось топливо. Еще были самовары керосиновые. Их выпускала тульская фабрика Берта Тейле и сыновья. Этот самовар напоминал керосиновую лампу. Кстати говоря, после революции владелец небольшой тульской фабрики Василий Полосатов добавил к самовару стеклянный колпак, который можно было надевать вместо самоварного корпуса. И получился прибор два в одном. Либо самовар, либо керосиновая лампа. Самовары родились вовсе не в России. Первый прообраз подобного устройства для нагревания воды с сосудом и трубкой сделан в Древнем Китае. Такой прибор назывался ХОГА и существовал уже полторы тысячи лет назад. Самоваром из глины вообще более трех с половиной тысяч лет. Подобные были найдены в Азербайджане при раскопках. На Руси самовары появились в конце 1730-х годов, на Урале, где была развита металлодобыча. Первопроходцами в самоварном деле стали Демидовы. Слово «самовар» впервые было упомянуто в документах 1740 -го года, когда екатеринбургские таможенники, перечисляя изъятые товары, упомянули самовар «медный», луженный весом в 16 фунтов. Постепенно самовары стали производить и в Туле, и в других городах. Многие города завели производство, и в разных городах самовары миновали по-разному. В Курске это был Самокипец, в Ярославле Самогар, а на Вятке Самогрей. В наше время самовар остается символом добра, уюта и семейного благополучия. Подарить его или поставить на стол для чаепития – это значит показать доброту и широту своей души. Самовар всегда останется обязательным атрибутом русского гостеприимства. Вот таким интересным предстал передо мной хрустальный город в новогодние каникулы нового уже 2023 года. С Новым годом, счастья и удачи!